Люди часто говорят о достижении различных целей, о больших планах и так далее и тому подобное. Однако, не каждый может стать начальником, как мы видим. Одна из причин, возможно, это отсутствие широты охвата. Что значит отсутствие широты охвата? Есть такая вещь, как поле зрения. Мы смотрим куда-то и видим каждый индивидуально. Один увидел столб, другой увидел остановку, третий увидел людей, стоящих на остановке около столба, проезжающие мимо машины, растения и проходящих мимо людей, животных и так далее и тому подобное. Дело в том, что когда у человека отсутствует вот такая широта охвата даже зрительная не говоря уже об умственных способностях такого же охвата то крайне редко такие люди могут добиться каких-то руководящих должностей однако эти люди прекрасные исполнители то есть им сказали что нужно делать они сделали то что нужно сделать а вот Однако руководитель это все-таки человек, который видит структуру, то есть как поется у Высоцкого в большой, ему видней». Почему родилось это видео? Общалась с молодым человеком и планы достаточно далеко идущие, получает образование человек, хочет много чего достичь, вот, и... Стоит на пути своего профессионального становления, то есть это 20-25 лет. В то же время интересные рассуждения. Человек затратил на свою работу. Работа заключалась в том, чтобы отнести с одного места в другое документацию. Несколько часов. При этом он объяснял, как он сильно устал и какая у него ответственная работа. Аналогичную ситуацию я встречала у более зрелых людей. Мне активно объяснял человек, работающий охранником, какая это ответственная работа, как много всего он делает и как без него вообще в этой структуре невозможно находиться. А, человеку было за сорок, и а, он а, объяснял, что со стороны кажется, что я ничего не делаю. А, точно так же как говорил молодой человек, что он очень много думал, как лучше дойти, как быстрее донести документы и так далее. То же самое говорил охранник, что со стороны кажется, что я ничего не делаю, но на самом деле это очень важно. И так далее и тому подобные вещи. То есть в данном контексте что я имею в виду? А, широта охвата это одна часть. Но наше сознание, как всегда, все хочет объяснить. И поэтому э, человек не понимает, что у него не хватает широты охвата. А он понимает и для себя он хочет сделать большую ценность и большую важность своего существования. И если ее нет на самом деле, то он ее как бы выдумывает. Причем сейчас у меня полетят палки всех тех, кто работает на низкооплачиваемой должности и на менее престижной, считаемой в обществе, должности. Я сейчас не говорю о том, что какие-то работы плохие, какие-то хорошие. Абсолютно нет. Я сейчас говорю, что каждый работает на той работе, на которую он может работать. А когда э, я задала простой вопрос по поводу того, что в сутках 24 часа, и что... А «Если ты так много и долго думаешь, то что же делать главе государства, президенту и так далее?» На что мне быстро и очень четко был дан ответ. «О, он думает только о том, как отмыть деньги». А вот здесь вот именно про широту охвата. Если мы видим столб, то мы не видим той жизни, которая вокруг него происходит. Соответственно, президент только целыми днями думает, как отмыть деньги». Причем только думает отмывать деньги, это, видимо, уже не его задача и так далее, и тому подобные вещи. Таким образом, люди, которые достаточно узко мыслят, им сложно понять большую картину происходящих событий. Однако такая картина есть у людей, которые занимают руководящие должности. Иногда с возрастом эти вещи проходят, а иногда нет. И здесь я бы выделила еще одну категорию людей, которые тоже имеют достаточно узкий охват, но в определенной специальности. Те же самые ученые, те же самые люди, которые занимаются какой-то одной проблематикой. Например, востоковеды. Они очень много вещей знают про восток, но крайне мало знают что-либо про физику, географию и так далее. Более того, эволюция людей пошла именно по направлению узкоспециальной направленности. Однако есть такая вещь, как интеллигентность и воспитание. И если мы послушаем или посмотрим высокопоставленных ученых, извините за словосочетание, я имею в виду людей, которые многое добились, большие звания, почет, уважение со стороны коллег и общества то это люди энциклопедических знаний это люди которые имеют широчайший охват и такое ощущение что они все знают все умеют и во всем разбираются я не знаю как они это делают но факт остается на лицо если вы хотите многого добиться попробуйте тренировать подобного рода охват, начните с малого. Начните с того, что вы видите и что вы заметили. Нормально держать 7 предметов плюс-минус 2. Возможно, у вас получится 10, возможно, 15 и так далее, и тому подобные вещи. То есть развивается не столько память, сколько внимание. Обратите внимание на интеллектуальный интеллектуальное развитие, на эмоциональный интеллект, то есть насколько вам удается передать то, что вы хотите другим людям, насколько другие люди готовы воспринять вашу речь и то, что вы говорите. Таким образом, расширяя охват внутренний, вы расширяете свое влияние внешнее, Здесь очень много видео по поводу того, что внешнее отражает внутреннее, а внутреннее отражает внешнее. Соответственно, какой человек, такое и мир вокруг него. Хотите многого добиться? Да, это хорошее желание. И чтобы не быть разочарованным на этом пути, здесь тоже много надо работать. Для этого нужно видеть не только свои желания, но и свои возможности, свой рост и так далее. Есть примеры, когда человек прекрасно выполнял свою работу и становясь на руководящую должность, ему было крайне тяжело работать, он не понимал, что происходит и что нужно делать. Есть примеры совершенно другие, человек был работником, даже может быть и средним, но становясь руководителем, он прекрасно начинал руководить. И совсем другие примеры, когда человек вообще не мог находиться на работе, и все работы для него были очень сложны и э, плохими. В итоге человек открывал свое дело, и все у него прекрасно получалось, он создавал свою собственную систему. Я не знаю, кто вы из этих людей, но э, подумайте, Возможно, вы находитесь на своем месте, и все у вас хорошо. Возможно, вам нужно что-то поменять в жизни, и тогда будет хорошо. А обижаться на окружающих людей, что у вас чего-то нету, или что вам платят мало денег, или что вы чего-то не получаете, что дает вам эта обида, это возмущение? Может быть, радоваться тому, что есть? вместо того, чтобы печалиться тому, чего не существует.